Так, ребят, вот приора у нас очередной. Коллапс. Начали потихоньку разбирать. Тут уже эту сторону... ...срезали гнилушку все здесь вот что у нас идет все вот так так та сторона та сторона еще хуже это что-то есть но тоже все вырезать будет ну, соответственно, тут вот тоже под крылками винилурка идет. Вот. вот она эта сторона. Водительская Туда. там, так, здесь так, вон тут дырки все, вон. Так, везде, везде. Сейчас сначала вот ту сторону срежем как надо и будем уже регулировать куда чего дальше что-то покажем так ребят ну вот слегка раздербанили тут почистили тут цвет Всё. Вырезали их, где заплатки будем ставить. Здесь. Подготовили усилитель. Срезали. Здесь вот это вот канитель. Прорезали. Здесь это вот усилитель подготовили сюда его ну, сам, соответственно потом порог вот потихоньку сейчас соберем, соответственно нету части все будет здесь Сейчас соберем кучу перед сваркой. Да, да еще с ними Как-то так вот. Так, ну вот, ребят, усилитель порога приварили, зачистили. Вот. Здесь вот так вот. Сейчас будем пол начинать. Вот эту деталь вот. сейчас у меня вот так вот, примерно так она у нас будет. Сейчас выставим все по размерам и здесь полы так. Остальные куски там подгибать это сейчас как выгнем. Все. часть поставим, прихватим и уже дальше порог уже саму накладку порога после пола подогнать там, там порог прихватим, но ну, и еще вот эту вот часть да, надо будет потом шлепать, пока тут зачистили там что дырки где прихватывать будем Сейчас пока по полам займемся, как-то так. Так, ребят, ну примерили пластину эту, которую у нас на полы кинули, как-то вот так вот. Будет то, что здесь потом еще наращивать соответственно, эту дырки какие не хватает. Сейчас просто одним целым листом кинули, вот здесь здесь вот она идет вот это туда вот заходит вот. ну и соответственно здесь вот под порог под накладку крепления вот до сюда выровняли порог короче садится все нормально идеально сейчас вот эту часть будем прихватывать и полы до конца доведем, а порог уже в самом конце будем, когда обработаем грунтом внутрянку всю. И тогда уже в накладку орога будем варить. Но ну, сейчас пока полами будем заниматься. Как-то так. Так, ребят, вот после всех манипуляций, это у нас снизу. Получилось Швы вот эту вот, Герметик Сначала промазали Грунт анули И антиграли модели Вот тут вот Везде по всей части Герметиком Все швы И соответственно Грунт и герметик По всей Здесь тоже, вот такого плана, вот, герметик. Здесь, Здесь еще антиграви не отбивали герметиком, все швы на грунт. Грунтонули. Вот. Здесь вот тоже вверх и ту часть. Сейчас напустим я покажу. Там. Ну и здесь вот, вот порог идет. Здесь вот что у нас под колесо марков гнила, мы вырезали. Здесь вот накладка вот все вот эти швы. Это все герметики на ну, сварочные. Здесь. И здесь пришлось еще менять вот эту часть. Потому что здесь порог идет вот так, не целиком. А тут все сгнило. Пришлось вот эту часть еще покупать и врезать. Вот. Ну и соответственно швы вот так обрабатываем на герметик, на грунт. А по грунту, сейчас покажу какой грунт используем вот такой грунт перед нанесением герметика и соответственно на голый металл перед, чтобы грунт нанести, надо еще и потом антигравий на него ложить а вот Посварки про какой я говорил в прошлый раз был у нас Боди, а это вот этот вот world вот такой праймер цинк вот. это когда варим обрабатываем внутри и швы вот эти по сварке соответственно такая вот цена на него в прошлый раз Боди покупали 500 рублей баллон был. Но это, правда, побольше чуть баллон, но все равно ценник такой кусается. Вот так. И внутри вот то, что я говорил, это вот герметиком сишу его промазываем. Здесь, здесь, соответственно. Там вот. Сейчас здесь эту сторону, когда будем антигравим отбивать и внутрь уже отобьем антигравиум вот с этой стороны снизу отбили а эту вместе с полами внутри и порог живем так же как так обработаю сниму еще раз покажу что получилось в конечном результате вот ребят добили, отбили все антигравием. низ я уже показывал а это вот, отбили эту сторону и соответственно внутри тоже все антигравием, где герметик у нас лежал шовный Сбили. все как-то там осталось самая та сторона у нас еще но это уже принцип такой же там только побольше площадь изгнила полы там просто побольше геморроя а принцип тот же все то же самое и усилители и полы и арка это то же самое там изгнило Здесь, короче, все то же самое, только немного объем побольше и за счет полов, что они там подальше пошли. А так все то же самое. Так что как-то вот так.